Меня приключилась беда. У меня упал с подоконника Клеродендрум Томпсона и раскололся горшок. Но ему, конечно, уже требовалась пересадка. И вот сейчас буду его пересаживать. И сейчас вас познакомлю немного с этим растением, кто не знает. Клеродендрум Томпсона в переводе с латинского языка называют древом судьбы или чистой любовью. В цветоводстве вот, дизайнеры и этот кустарник используют не только в ландшафтном дизайне, а также и в домашнем выращивании. Он очень красивый, он очень яркий, он красиво цветет. У него вот здесь вот у меня остались цветочки, но это уже очень мало. Для здорового роста этого растения и цветения, Нужно создать только условия, подходящие ему, то есть он любит яркий солнечный свет, он любит южные, восточные окна, выращивает его в основном на подоконниках. Но вот я его хочу сейчас посадить на польный горшок, потому что у меня места на подоконнике катастрофически не хватает. Я ему выбрала вот такой вот горшочек. И буду выращивать из него кустарник. То есть я хочу его вырастить побольше. Я, кстати, видела у нас в торговом центре Клерандеру Томпсона. Он очень больших размеров. И он, знаете, очень декоративно смотрится. Ну, наши любители световоды в основном выращивают ну, два вида. Родендрума. Это вот Томпсона и угандийский, вот я еще принесла. Он вот угандийский у меня как весной вот зацвел, и вот он цветет постоянно. Причем он, видите, какие уже длинные ветки выпустил. И мне жалко его обстригать, потому что у него, видите, он весь в цвету. Сейчас уже мало цветов, а то он прямо так вот шапками цветет. Очень красивый, но имеет специфический запах. Прям, знаете, машинным маслом каким-то, что ли, прям вообще просто. Если его вот пошевелить или вот цветочки опадают, которые... А, они прям вот этот запах такой вот не очень приятный, могу сказать. Ну, вернее, поправлюсь. Вот если так вот, он не пахнет. А вот стоит только листик даже потереть вот так вот или цветочек взять. Вот, все, запах есть. Не знаю, а так он очень красивый тоже. Я его тоже, вот, кстати, надо пересадить. У него маленький горшочек. Ну, криродендрум Томпсона, он любит э, летом поливаться, конечно, обильно. Но по мере пересыхания верхнего слоя почвы, то есть его тоже переливать нельзя. И почва ему подходит э, обычно универсальная. Но ну, я вот купила ему почву грунт для роз. Вот я насыпала здесь дренаж хороший такой. Сейчас насыплю. Деним. Так, сейчас буду его. Там, конечно вообще все в корнях вот. все. одни корни я вот думаю можно сюда в принципе добавить немножко разрыхлителя думаю перлита можно добавить ну вот я добавила перлита Сейчас немного это все перемешаю и буду его туда устанавливать. Ничего я встряхивать землю не буду, все оставлю так, как есть. Вот. Будем из него ростить кустарник. Так, еще добавлю в грунт. Тоже его здесь в пакете перемешаю. Ну, сейчас ему там земли, конечно, не было. Сейчас свежая земля, и он сейчас пойдет в рост хорошо. Ну, кстати, вот кашпо даже вообще хорошо ему. Мне очень нравится это растение. Тоже оно у меня свело прям обильно. А сейчас вот начала наращивать побеги. Так, здесь мне, придется мне еще какой то опор сделать. Пока не окрепнет. Ну вот, что получилось. Сейчас я хочу пересадить. Клеродендрум гугандийский. Это представитель из Восточной Африки. У него в побеге в природе достигают двух метров. То есть он такой как бы. И он может перекидываться на соседние растения или на какие-либо предметы. И он представляет из себя изящную ляну. То есть его можно, если есть позволяет место, его можно не обстригать. И он как будет разбираться типа, как ляну. Уход за угандийским клеродендрумом такой же, как и за клеродендрумом Томпсона. То есть полив по мере пересыхания субстракта и, допустим, светлые места будет очень, то же самое, ну, сейчас я его перевалю, я его вырастила, кстати, вообще с отростки. вот просто, укоренялся он у меня в водичке, очень хорошо, кстати, сейчас прирос вообще как я его туда корневая конечно у него вообще разрослась так здесь дренаж остался дренаж я тоже высыплю тот кошку вот посмотрите видите какие корешочки хорошие у него Такое шпо я взяла ему чуть побольше, и также грунт у меня для роз, и я перемешаю с перлитом, перлит нужно либо с водичкой. Но здесь вот такой субстрат, уже такой влажный. Я потихоньку его добавляю, чтобы пыль не летела. Но... Дышать не рекомендуется. Ей. Вот ему хорошо здесь будет. Да, кстати, еще забыла сказать совсем. Они любят подкормку. Я их подкармливаю раз в две недели. Ну, в летний период. Подкармливаю я все растения фертикой. Я уже об этом говорила. Мне нравится это удобрение. Фертика для цветущих растений. Ну, вот у меня вот этому клеродендру ему где-то, наверное... Ну, год, скажем, точно есть. И горшочки, ну, это вообще рекомендуют для всех растений. Сразу большие не брать, а постепенно, постепенно, постепенно увеличивать. Если, конечно, вы хотите вырастить большое растение, тогда нужно пересаживать... Я чуть больше горшки ну вот я его пересадила на его красавца листва у него хорошая посмотрите вообще вся нету никаких желтых прям ни кончиков нет ему прям вообще у меня хорошо ему очень нравится Я, конечно, очень рада, что они есть в моей оранжереи. В принципе, могу сказать, что эти растения не прихотливые. Вот я не замечала, то есть цветут, вот с весны цветут, в принципе, и до поздней осени вот угандийские будет свести. Но это тоже периодически. Он сейчас вот побеги нарастит, а потом также будет свисти. А с вредителями я не сталкивалась, как бы ничего, таких проблем никаких нет. То есть вот он у меня стоит рядом с трюмерией, которая постоянно кушает клещ. Но вот к нему он вообще, в общем-то, равнодушен. Видимо, из за запаха боится. Увидимся в следующем видео.